Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Кесарь. В вашему вниманию представляю крайний эпизод кампании за Францию, посвященный битве при Фарминь-И, которая послужила финальной точкой Столетней войны. Противостояние пороха и длинного лука так можно вкратце описать события 1450 года, красочные страницы которых вы можете увидеть в настоящем видео. Прошу вас не забывать подписываться на мой канал, чтобы не пропускать выход нового контента. Смело прожимайте жирный лукас, а также оставляйте комментарии о том, что бы вы хотели видеть на канале в дальнейшем. Гарантирую, каждый комментарий будет отмечен и отвечен. Не забывайте остаться до конца видео и просмотреть бонусный контент, который будет представлен в конце настоящего ролика. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Битва при Фармин-И, 1450 год После целого века сражений французы были как никогда близки к победе, в том числе благодаря мощи своей артиллерии. Однако англичане предприняли последнюю попытку повлиять на исход войны и высадили на берега Франции свежую армию, в рядах которой были опытные лучники. В битве при Фарминии оружие прошлого и оружие будущего поспорили между собой за судьбу Франции. The in the of was in their path. <звык> Что мы имеем? Мы имеем... Э Отряд всадников из 35 тяжелого вооруженных ладников. 45 копейщиков, 45 гвардейцев. Ну и, соответственно, крупный отряд элитных арбалетчиков. Дадим всем им свои обозначения. Кавалерию будем по возможности беречь. Кавалерию будем отводить от пик. Чтобы не получалось ненужных потерь. Мы the застыгнем англичан врасплох. Атакующая город разгромлено. Так, ну собственно город передали под управление Франции. Что же можно сделать в этой ситуации? Безусловно. Безусловно, мы можем улучшить наших всадников. Ой, и Всадники самая легкая мишень для врага, самая уязвимая часть нашего войска. Поэтому необходимо ее беречь. Ну, как было сказано, засады, они прежде всего нацелены на противодействие нашим конным войскам. Отлично разбили эти. Не, пока что мы видим э, со стороны врага только лишь небольшие отряды, которые оказывают несущественное сопротивление. Очередной город Сен-Савер. Приказываем нашим всадникам предпринять рейдовые меры. Сопротивление английской короны в этом месте подавлено. Мы управляем крупным войском, напоминаю, 168 человек так Зайдем с двух направлений. такую спину. Сожжем башню. Башни сожжены, прибыла артиллерия, что это? Пушка. Как только англичане покинут свои позиции, как и было при Гастингсе, когда разбили англосаксов, можно будет планировать уверенное наступление. Ну что ж, Начнем обстрел. Посмотрим, как было. отреагируют англичане. Англичане отреагировали атакой. Здесь поможет нам гониться. вот что очень интересно конница преследует врага That their Breton allies had arrived with their knights and ага. Now the two could Так теперь. The, an the, English the, the, attacked, the English had no choice but to pivot their front line, opening their flanks to attack from the Атакуем, атакуем. Они очевидно укроются в городе. Да, в городе тут некому будет укрываться. Боюсь, армия врага разгромлена. Ну, вернее, не боюсь, а радуюсь. Этому. Да, очевидно, остатки их армии будут подходить в город. Без вариантов. Напомню, именно бритонцы именно сыграли существенную роль по Франции. Скорее всего, здесь будет укрепленный дон-джон. Мне так кажется. Огонь по городскому центру. Защитники этого города просто обречены. Именно так, видимо, и завершится столетняя война. Против пушек нет приема. А, как радуется. With the last English army destroyed, and the gates of Formigny thrown open, the French force in Normandy was victorious. Their well-organized forces and superior firepower had brought the arduous Hundred Years' War closer to its conclusion. Уважаемые друзья, спасибо, что вы были на прохождении этой кампании, прекрасной кампании за Францию, которая была посвящена англо-французской столетней войне. Мы прошлись по всем основным событиям этой войны. Я начал записывать видео, готовить их для вас не с начала кампании, но уверяю вас, что следующие компании этой прекрасной игры, Age of Empires 4, компания за Русь, компания за Монголов, ну еще там за кого-то, за немцев, что ли, я не совсем уверен, надо проверить. А, я буду осуществлять, записывая каждую миссию. А, здесь около... Десяти миссий было просто потеряно, я для вас их не подготовил, поэтому будьте уверены, что мы в будущем не потеряем ни одну. И в связи с этим, для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, предусмотрен специальный контент в виде эксклюзивного видео, документалки которая предусмотрена разработчиками для тех лиц, которые купили полную версию игры. Внимание к просмотру. Всем приятного просмотра. Before the ...and real gold. Illuminated text wasn't just for show. Gilded illustrations decorated important passages... ...to highlight their significance. Gold was used in many medieval manuscripts from early days... ...because it was very expensive. And it indicated that the manuscript itself was valuable the light would reflect from candles or from the sunlight, and so it looked as though the book itself was illuminated. In medieval manuscripts, it looks as though this is solid gold. In fact, it's not. The gold itself is tissue-thin. The solid appearance is achieved by laying the gold on a cushion of plaster mixed with glue called gesso. By raising the gold from the surface of the skin, that means that it catches the light even more. The glue in the gesso is softened by breathing on it. We then have three seconds to get the gold on, and I'm using a burnisher, which is a polished stone, just to make sure that the gold sticks Then, the burnisher is used to polish the gold up. See, it's coming up now. So it's coming nice and shiny. Next, the miniature is painted. The base color will be done first. Then, the tints and the shades will be added. And finally, the white highlights in the outline, which lifts it and brings the whole thing to life. The medieval paint box contained pigments from across the world such as Ultramarine from Afghanistan and Orpiment, gathered from volcanic craters. It often took a long time to complete these medieval miniatures. This one, between a month and six weeks, from start to finish. An entire book could take a team of illuminators several years to complete. Many medieval manuscripts still survive today, fully preserved, with their colors just as vivid as the day they were illustrated. At Formigny, the roar of cannon fire sounded the death knell for England's ambitions in France. King Charles and the Bureau brothers did not let up on the offensive, and in 1453, the English retreated across the channel. France was finally at peace. More than 100 years had passed since the first English chevauchés had scorched the land. The iconic French knights who fought in those early days would not have recognized their own military a century later. The English longbow, once the scourge of France, was no match for French artillery in the last years of the war. And by 1453, France's border looked very different growing to encompass territories once claimed by England and their allies. After enduring a century of conflict, France emerged as a transformed nation. The country and its people had persevered and unified into a kingdom that could defend itself. against all odds. France had won the Hundred Years' War.